Приветствую на нашей бизнес-площадке Forsage Info и на первом этапе обучения. И вот в этом коротком видео я вам покажу, почему MLM-индустрия кардинально отличается, выгодно отличается от других моделей на сегодняшний день, по которым можно зарабатывать деньги. Начнем с того, что я вот на этом белом листе сегодня вам порисую, как сегодня вообще можно зарабатывать деньги. Знаете, у каждого предпринимателя сетевого бизнеса есть свои подходы, есть свои методы. Наверняка вы вот даже изучали и смотрели Роберта Акиосаки «Квадрант денежного потока». У него своя версия на этот счет. Я покажу, как я это вижу со своей точки зрения. Итак, давайте с вами рассмотрим первую модель зарабатывания денег. Это, естественно, работа. Работа по найму. Что это происходит? Вы где-то обучаетесь, получаете образование, иногда два, потом идете устраиваться на работу и работаете. То есть ваши деньги зависят полностью от ваших усилий. Сколько вы отработали, столько вы и получили. Если, не дай бог, ноги не пошли, руки отвисли, вы ничего не заработаете. Это вы уже все знаете, да? То есть по этому пути сегодня проходят многие люди. Чтобы было понятно, это 91% людей именно работают по этому пути. Если не верите мне, можете спросить у ваших бабушек, у дедушек, они вам это расскажут, то же самое, что и я. Поэтому переходим ко второй модели, это MLM бизнес. То есть, собственно говоря, то, зачем мы сегодня с вами здесь и собрались показать преимущества кардинальные именно этой модели. Чтобы вы понимали, я всегда это говорю, что это не бизнес продаж, это бизнес обучения и дубликации людей. Поэтому эта модель MLM, она основана, она образована на двух таких столбах, как я уже сказал, это дубликация. Так напишем дубль. И это плюс обучение. Обучение. Это не бизнес продаж, и мы вас не будем обучать бегать продавать из рук в руки. Мы вам будем показывать экономически выгодную модель, с которой вы сидя дома сможете зарабатывать деньги. Я об этом немножко позже еще поговорю. Ну и третья модель как сегодня можно зарабатывать деньги, это всем известная модель, как бизнес. Я всегда акцентирую внимание на то, что любой бизнес, он начинается с идеи. Вначале у вас всегда в голове зарождается идея. Если вы хотите быть неконкурентно способными на рынке, то ваша идея должна кардинально отличаться от других идей. Но здесь есть очень важных три момента, на которые я ставлю акцент. Внимание! Первое – это деньги. Это, знаете, такое вот одно ядро, с которым вы сможете реализовать свою идею. Это деньги. Второе – это люди. Это доллар нанесу И третье – это время. Вот это вот три таких главных составляющих аспекта, при которых вы свою идею вполне реализуете. Если какого-то аспекта будет не хватать, если какого-то звена будет не хватать в этой цепи, то ваша идея будет провалена. Потому что сегодня можно иметь, казалось бы, и, и людей, то есть у вас есть люди, которые с вами на 100%, и время, то есть вам еще сегодня 25-35 лет, у вас еще есть время и желание эту идею реализовать в жизни. Но у вас денег нету, к примеру. Либо у вас есть деньги и есть люди, но вам сегодня уже 60, а может быть 70 лет. Куда вам податься и кому отдаться? Вот, поэтому, опять же таки, одного звена не хватает. Если вы учитываете все эти вот звенья в этой цепи, если вы попали в 25-35 лет, если у вас есть проверенные друзья, с которыми вы можете стартовать, если у вас есть деньги, то есть инвестиция, это, как правило, инвестиции, да, ну, давайте возьмем минимум от 20 тысяч долларов, ну, чтобы, не знаю, Открыть какую-нибудь, может быть, фирму пластиковых окон, к примеру. Я образно говорю, да, и там, если какой-то открыть пивной ларек или киоск цветочный, может быть, это будет стоить 5 тысяч долларов. Я думаю, раз вы изучаете эту модель MLM, то у вас этих денег тоже нет. Поэтому остается MLM бизнес. В чем преимущество MLM бизнеса? Давайте сейчас быстренько с вами это разберем перед тем, как меня вас отправить уже на второй этап обучения по маркетинг-плану. Значит, будем сравнивать вот эти вот две сферы, поскольку тут, понятно, да, это не для вас пока. В будущем может быть. Здесь, как я и сказал, вы сколько отработали, столько получили. То есть результат зависит только от вас, а здесь результат зависит именно от команды. Другими словами, если это все перевести в деньги, да, то вы получаете здесь 100 долларов, вы получаете от самого себя, а здесь вы получаете 1% усилий от 99 человек. Понимаете, вот в этом и есть гениальность и простота этого бизнеса, которые не все могут понять. Поэтому, чтобы узнать, как устроена эта простейшая модель, сколько вы будете зарабатывать по 6 видам дохода в нашей компании, аж 6 видов дохода, вам нужно перейти на второй этап обучения, который называется «Ваша первая тысяча долларов». Вот там следующий спикер вам подробно покажет маркетинг-план, распишет и объяснит, за что вы будете получать деньги. Повторюсь, очень важно знать и понимать, как рождаются здесь деньги, потому что мы взрослые люди, мы понимаем, как рождаются дети, откуда они берутся. То же самое, здесь важно понимать, как вы будете получать, из чего вы будете зарабатывать. Поэтому добро пожаловать на второй этап обучения ваша первая тысяча долларов.